Всем Сегодня мы с вами поговорим о тайнах рода Хазгут. Давно уже не было материалов в этой рубрике, все нет времени написать. А с другой стороны, не писать страшно. Забудется, потеряется что-то и может быть никем уже не будет восстановлено. Это страшно, что уже многое утеряно безвозвратно и еще многое теряется. Перескажу вариант истории о появлении рода Хазгут казахи среди догзмакинцев. Давным-давно это было, жили в казах Хасы четверо братьев, славных и метких охотников, не знавших дня без добычи. Всегда и стрелы достигали целей, и всегда их сумки были набиты жирной, хорошей дичью. Отправились они однажды на охоту, настреляли птиц, а собирать, когда стали, прискакали ханские помощники и всю их дичь забрали. Расследовались братья, но перечить им не стали. Пустые вернулись домой. На следующий раз снова вышли братья на охоту и снова настреляли много дичи. И так же, как прежде было, прискакали ханские слуги, сказали, что это их дичь и забрали. Расследились братья, но снова смолчав домой вернулись. Но «Ну не может же это вечно продолжаться. И в третий раз набили они много дичи, а когда собирать ее стали, снова примчались ханские помощники, чтобы добычу отобрать. И тут братья не выдержали. Все свои стрелы расстреляли в ханских слуг, потому что чужая добыча для охотника – табу, и нарушитель его должен быть наказан. А чтобы не мстили им, хан и его свитов ушли казахские батыры через Волгу к калмыкам. У калмыков, каким бы хан могучим не был, никогда бы их не достал и мстить не стал бы. И калмыки не обидели пришельцев, приняли их себе, языку обучили, жены своих дочерей дали и стали жить казахские охотники в докзмакинском роду. Давно забылись их имена и дела, но память о том, что хазахи основали этот калмыцкий род, до сих пор живет в памяти калмыков. Эту историю я слышал в начале 2018 года от женщины из докзмакинского рода. Говорят, что есть и другие версии появления рода хазгут у докзмакинцев, но их я не слышал. Эта история мне понравилась, потому что она пример отсутствия разделения на народы у жителей Великой Степи. Она пример того, что выражение «человек человеку волк» для кочевников Великой Степи приобретает совершенно иной смысл. Калмыцкие небылицы, приметы и гадания. Три жемчужины калмыцкого фольклора в одном издании. Вышла книга, которая обещает стать библиографической редкостью.